Рассказывать я буду больше о том, зачем наблюдал сам лично, э, с небольшими отступлениями назад во времени. Поэтому, начиная примерно с 1995 года, именно в этом году я приехал в Израиль. Отношения между Израилем и Турцией на тот момент были крепкими, надежными, экономические связи динамично развивались, и особенно близкое партнерство сложилось в военной области. Например, израильские самолеты, которым негде было от души развернуться у себя на родине. Летали тренироваться на турецкие военные полигоны. Именно теплые связи между светскими турецкими военными и такими же светскими еврейскими генералами, казалось, служили надежной гарантией для дальнейшей долгосрочной дружбы на десятки лет вперед. Но со временем многое стало меняться. Уже не знаю, с там все началось, я предполагаю, что примерно создание Евросоюза. Одно время Турция очень стремилась туда вступить. А европейские бюрократы, прямо скажем, такого объединения не очень-то хотели. В Турции достаточно большое население, больше 80 миллионов, практически как в Германии. И европейцы как представляли себе, что эти молодые растущие динамичные трудовые ресурсы, рванутые на безвизовый европейский рынок труда, то им от таких темных мыслей сразу становилось плохо. Кроме того, по предыдущему опыту трудовой миграции из Турции в Германию, Всем уже было ясно, что турки не очень-то желают ассимилироваться, не хотят перенимать западный образ жизни, упорно сохранять свои традиции и не желают растворяться среди остального европейского сообщества. В общем, пускать в Европу миллионы турецких мусульман в дополнение к уже там проживающим никто особо не хотел. Впрочем, прямо отказывать было неудобно, не политкорректно это как-то выглядело бы. Поэтому европейцы завели обычную свою европейскую бюрократическую волынку – они начали выставлять турецким властям различные требования, которые было достаточно сложно выполнить – вот как только тут измените, вот как только там перестроите, так мол сразу и примем вас в Евросоюз. А пока что вы просто критериям не соответствуете – требования были как экономические, так и политические. И в первую очередь естественно демократизация. Демократия в Турции, как вы понимаете, никогда не работала идеально. Страной по сути управляли военные, там периодически проводились выборы, побеждали какие-то политики, но как только военные видели, что страна катится куда-то не туда, то быстро устраивали военный переворот, брали власть в свои руки и выравнивали движение турецкого экспресса в правильном с их точки зрения направлении. Такие военные перевороты там происходили со стабильной периодичностью. Примерно каждые 10 лет – 1960 год, 1971, 1980, в 1997 году одной только угрозой переворота – военные застали правительство отменить планы по исламизации страны, а происламский настроенный премьер-министр вынужден был уйти в отставку. И вот тут и подоспели европейцы со своей демократизацией. Что это, мол, у вас там переворот за переворотом? То того расстреляли, то этого посадили. Выборы у вас какие-то нечестные, законы не свободные. Нет, ребятки, пока у вас такой бардак, вы нас извините, но ни о каком вступлении в Евросоюз не может быть и речи. Европейцы как рассуждали? Мы от них потребуем демократизации, они, естественно, откажутся. И все, дело в шляпе. Разговоры о принятии Турции в Евросоюз затухнут сами по себе. Но турки от демократизации не отказались – очень уже им хотелось открытых границ с Европой. Военные начали проводить демократические реформы, потихонечку легализовывались исламские партии. И на самом деле мы не знаем, что там глубоко внутри себя думает о религии Реджеп Эрдоган, но если он когда-то решил заняться серьезной политикой, то никаких других вариантов, кроме как опираться на исламистов, у него не было. И тут уж если назвался груздем, то полезай в кузов. Мне трудно оценивать личность Эрдогана со стороны, мне он конечно не нравится, но я не знаю внутренней турецкой политики, я не знаю их языка, и судя по всему с турецким народом у него пока еще получается находить взаимопонимание. Чтобы удерживаться у власти в такой сложной стране, необходимо обладать политическим чутьем и соответствующими талантами, и самое сложное в его ситуации. Эрдоган должен был тихо и незаметно усилиться до такой степени, чтобы раз и навсегда избавиться от влияния военных. И это была сложнейшая задача. Где-то и турецкие военные прозевали тот момент, когда еще можно было что-то изменить. Пропустили они какой-то свой очередной десятилетний переворот. В 2016 году военные попытались снова устроить революцию, но Эрдогану уже было чем им ответить. Началась кровавая схватка, в результате которой он оказался победителем. Сотни его противников были убиты, тысячи посажены в тюрьмы, десятки тысяч поражены в правах. Не помню, чтобы кто-то по этому поводу на Западе объявлял ему санкции, видимо такая политика коллективный Запад вполне устраивает. О дальнейшей демократизации Турции, как вы понимаете, тут уже особо говорить не приходится. А вхождение в Евросоюз тоже никто не вспоминает. Думаю европейцы остались довольны таким решением проблемы. Да и Реджепу Эрдогану самому этот Евросоюз уже не нужен, он окончательно ударился в большую политику, и еще, как говорится посмотрим кто кого, когда и куда принимать будет. Теперь возвращаемся к отношениям с Израилем. Исламские партии Турции набирают силу. Турецкие генералы – традиционные союзники Израиля. Наоборот, эту самую силу постоянно теряют. На этом фоне ухудшение отношений с Израилем было неизбежно. Лидеры Израиля очень старались и до сих пор стараются этих отношений не накалять. А вот Эрдоган ни в чем себе не отказывает. При каждом удобном случае поливает Израиль какашками из ведра и материала не экономит. Он как-то вдруг внезапно вспомнил про проблемы палестинцев, начал их активно защищать, посылал флотилии мира в сектор газа. И так далее. Про историю одной из таких флотилий я рассказывал вот в этом ролике. Ну, правда, кроме говорильни, я не помню, чтобы Эрдоган помогал бедным палестинцам какими-то серьезными деньгами. Но он и не стал перед собой таких целей. Да и не думаю, что у него есть сейчас лишние деньги. На все эти процессы параллельно наложились и новые экономические интересы. В Средиземном море были найдены значительные месторождения газа. Парочка месторождений напротив берегов Израиля уже активно работают и поставляют газ, как в Израиль, так и в другие страны. Естественно, зашевелились все наши ближайшие соседи и начали активно пилить Средиземное море на виртуальной квадратике. А там в этом море есть еще Кипр, Греция, Сирия, Турция, Египет и прочие страны. И кроме того, существует еще проблема с Северным Кипром, который контролируется Турцией но который из других стран никто не признает. А Эрдоган хочет, чтобы территория Северного Кипра учитывалась во всех этих соглашениях по Средиземному морю. А так как он и без того, видимо, сложный партнер для переговоров, то остальные заинтересованные стороны решили договориться о разделении своих акваторий без участия Турции. Таким образом, сложился естественный союз между Израилем, Кипром, Грецией и Египтом. Эти страны между собой договорились. А Турция осталась пока в стороне. Израиль вместо замороженного военного партнерства с Турцией переключился на такое же партнерство с Грецией и Кипром. И теперь израильские самолеты летают тренироваться в Грецию. Таким образом сложилась Средиземноморская коалиция, которая ограничивает влияние Турции в регионе. Греция также опирается на поддержку НАТО, и хотя Турция тоже вроде как ходит в эту организацию. Но Эрдоган ведет более самостоятельную политику, которая с философией НАТО не всегда пересекается. Вот и вкратце описание тех нескольких линий, разделивших интересы Турции и Израиль.